Хочу сразу же попросить прощения у всех Вадиков. Но ну, надо же было как-то назвать персонажа. Вадик, если ты не кремлебот, извини. То ли от погоды, то ли от забот Загрустил на службе Вадик-Вадик-Кремлебот он карьеры роста очень-очень хочет, комментарии строчит, окажется, а что строчит, рукоблудит блудит в офисе пятый месяц уж, но Валерий певицы его не ценит муж, антидепрессанты глотает то и дело, Не назначили его начальником отдела, чтобы свой творческий колоссальный зуд. Поступить решил он в актерский институт В день сто комментариев писал, сменяя маски И ему сказал бы, верил даже Станиславский Правда, в дикции его очевидный брак Из алфавита, из всего только твердый знак Может он произнести одна нога короче Восьмилетки взял диплом и гих короче. В комиссии приемной киношные столпы Таланты вычленяют из бездарей толпы. Смотрят вопросительно и вроде как с угрозой. Удивлять их нужно танцам, баснями и прозой. У Ватика мандраж, поносый нервный тик. Это вам не ботоферма, это все же в Оде Одеколоном пахнет Вадик, тщательно побрит. Вышел пред и стоит молчит. Ждут столпы, когда их Вадик тронет, а что слез. Но видят только пот из Вадика желез. Его программы ждали. Полчаса начала. Паузу такую. Держал только качалов, Мне нужна Вуггикен, и мне моя рыба. Главный из комиссии хотел сказать спасибо, Но тут точнулся Вадик и громко заорал, Суки, я за Путина! И в обморок упал. Вступил наш Вадик, ярко, убедитель. Сдает вторую сессию, удовлетворительно. Он свою синицу не выпустил из рук, Зовет его сниматься Федор Бондарчук. Монетизации нет, работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!